Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Наверное, все из нас любят чебуреки. Такие, чтобы сок вытекал, а тесто слоилось. Но иногда лень заморачиваться с тестом. А что, если попробовать вот такой вариант? Лично меня он часто выручает и никогда еще не подводил. Начнем с фарша. У меня он сборный, добавляю к нему Мелкопорезанный лук, соль и тертый лук. Резанный лук нужно хорошо помять и пустить из него сок. Далее все перемешать и довести фарш до однородного состояния. Следующий шаг – специи. Любые, по вашим предпочтениям, и рубленная зелень. Все это как следует вмешиваю. Обязательно добавляю немного холодной воды. Вымешиваю не очень крутой, однородный фарш. Наши чебуреки будут из лаваша, в моем случае тортильи. Края обильно смазываю сбитым яйцом. Выкладываю фарш. Тонким слоем распределяю его на одну из половинок тортильи. Складываю ее пополам и плотно прижимаю края друг к другу с двух сторон. Делать это нужно очень тщательно, от этого зависит успех предприятия. Аккуратно сплющиваю готовый чебурек, даю ему пару минут постоять, чтобы тесто на швах склеилось и можно жарить. В разогретое растительное масло выкладываю чебуреки, жарю их на огне меньше среднего 5-6 минут с каждой стороны. За это время и фарш, и лук полностью прожариваются. Как видите, лепешка на стыках не разошлась. Все соки и ароматы остались внутри. Фарш полностью готов, а его у меня было немало. Так что готовьте смело. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон bon аппетит! и